Если у вас есть действующая шенгенская виза И выдались выходные или каникулы То хороший вариант отправиться на уикенд в Европу Budapest és nemzetközi repülőteléik 2 óra és 10 becig fog tartani. Mi látad, hogy megkezdtük az előkészületeket a felszálláshoz. Szerint kérem, tegyenek önök is így. Csatójában biztonsági öveiket, azlakeiket a zárt függőleges pozícióba és napvalenszéget nyissák fel. Egyébként na 3 dnia Budapest Uvidíti vengérszki opernyi teátr. Прогуляться по проспекту Андраши, прокатиться на метро. Будапешт очень дружелюбный и гостеприимный. Прекрасные архитектурные творения Скульптуры Петрович! Петрович, привет! Величественный Дунай, цепной мост, так и манят прогуляться по Будапешту. Несмотря на то, что в январе очень ветрено и очень холодно. Это нулевой километр, угу. кинь, чтобы вернуться. Поднимаясь на фуникулере, вам открывается замечательный вид на столице Венгрии. Обязательно к посещению храм Матиша и рыбацкий бастион. Нельзя оставить без внимания купальность с термальными источниками и бассейнами под открытым небом. Все это вполне можно успеть за два дня. На третий день, куда пеште, выпал снег. Мы отправились на гору Гилер, где находится цитадель и памятник свободы. Далее вниз, и с набережной открывается вид на Ленгерский парламент. Затем на метро до площади Героев. За ней расположен парк и замок с забавно звучащим на русском названием Вайдахуня. В парке расположены купальные сечения. Это самые популярные и многолюдные купальни Будапешта. Хорошее завершение третьего дня нашего уикенда. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.